Итак, всем добрый день, меня зовут Андрей Меркулф, это проект Территория Инвестирования. В этом видео я поделюсь с вами результатами покупки одного доходного сайта за последний месяц, какие показатели у него были, как мы его выбрали, какие показатели результаты получили. То есть фактически это результаты за 25 дней, стратегии, которые не требуют большой ипотеки, которые не требуют большой команды и аренды офиса для того, чтобы получать ежедневный доход. Давайте по порядку. Значит, первое, что вы можете сделать, это зайти на сайт businessask.ru. Это как раз тот лот, который мы сегодня будем разбирать. Причем это одна из стратегий, когда мы покупаем проект которые потенциально могут очень сильно выстрелить. То есть мы находим какие-то плюсы, но также наша задача найти проблемы. Потому что если мы находим проблему, которую можем решить, соответственно, мы можем получить от этого очень хорошую доходность. Итак, так выглядела сделка на Телдере. Прошла... Если я не ошибаюсь, была оплата 15 июня, соответственно 19 мы начали с нее уже получать доход. То есть были завершены все процедуры, там немножко затянулось над переводом, но в целом все вопросы были решены. Цена покупки лота 245 тысяч рублей, это стратегия подходит как, особенно ну, если вы начинаете лучше покупать небольшие проекты на свои деньги, если вы уже опытный в этом деле, если вы хорошо в этом разбираетесь и провели как минимум несколько сделок, можно уже использовать кредитное плечо. Ну, в конце я расскажу о том, каким образом можно снизить риски, инвестируя в доходные сайты. Как это делаю, я расскажу. Но давайте обо всем по порядку. Значит, какие особенности этого лота? Доход заявлен и 11 тысяч рублей в месяц. Стоимость, которую хотел продавец, 319 тысяч. Соответственно, после переговоров была достигнута цена, которая ну практически на 80 тысяч ниже. У нас есть курс по доходным сайтам, где мы рассказываем о том, где вы можете научиться тому, как покупать сайты выгодно и, и в том числе и как получать самые выгодные условия, даже если изначально продавцы на это не готовы. В данном случае нам повезло, продавец в принципе хотел продать этот проект, причем особенность то, что сделка происходила летом и здесь нужно понимать, то, что для бизнес тематики лета это очень классное время для того, чтобы покупать эти проекты Почему? Потому что трафик на таких сайтах, как правило, начинает падать. Люди перестают интересоваться бизнесом, он больше интересует отдых, путешествия, поездки. И поэтому бизнес-тематика достаточно большой пул бизнес-сайтов. И я знаю, что бизнес-тематика, она каждое лето она будет просаживаться. Мы были к этому готовы, когда появляются проекты. Которые посвящены какой-то жесткой теме, мы, естественно, начинаем их тоже покупать. Какие еще интересные параметры у этого сайта можно здесь рассмотреть? Это трафик из поисковой системы Google. То есть мы видели то, что у этого сайта большая часть трафика идет из Яндекса. И, и тут, возможно, несколько причин. Первое. Этот сайт вообще не продвигался под Google. То есть у него есть свои особенности продвижения в плане ссылочной массы в плане оптимизации, либо вопрос номер два – у этого сайта мог быть фильтр в Google. После этого ну, мы, соответственно, изучили эту возможность, посмотрели, что, в принципе, видимых фильтров не было резких падений на графике не было то есть у этого сайта в принципе никогда не было трафика в поисковой системе google это говорит о том что в принципе его так называемый траста недостаточно для того чтобы появляться причем там было интересные моменты в плане резко трафика но опять же для того чтобы не грузить вас техническими подробностями мы сейчас эту тему опустим если Какие-то вопросы у вас будут по ней в комментариях, вообще в процессе просмотра этого видео просто задавайте эти вопросы в комментариях, будем дальше, если будет тем полезна, будем дальше разбирать. Соответственно, вот так этот сайт выглядел и выглядит сейчас, мы не стали ничего менять от команды поступило предложение, давайте переделаем дизайн, давайте его улучшим, потому что э, нашли много технических ошибок. Э, в любом решении мы этого делать не стали, потому что э, там тоже есть свои особенности, если ты начинаешь очень сильно заморачиваться в технических деталях, э, сайту может стать только хуже. Поэтому мы решили сохранить аутентичный вид этого сайта, починить э, то, что было сломано, то есть э, там эта цена вопроса в пределах 10 тысяч рублей и просто начать, э, исправления той проблемы которая связана с гуглом то есть потенциально какие цифры мы видели на старте, то есть мы видим как это предлагается на Телдере, да? если хотите посмотреть там лоты своими глазами, я дам ссылку внизу, на биржу тоже сможете зайти, зарегаться, но в целом Настоятельно рекомендую, прежде чем начать получать свой собственный опыт, все-таки пройти обучение, там наше или там какое-то другое, для того, чтобы просто избежать типовых ошибок, для того, чтобы не купить вдруг не тот сайт, потому что, ну, первый сайт мы покупали с горяча, у нас горели глаза, он стоил почти 2 миллиона рублей и, честно говоря, мы его купили и переплатили, ну, просто потому что его очень хотелось купить. Соответственно, сейчас мы таких оплошностей не допускаем и, в принципе, на рынке можно находить проекты с доходностью там, 40, 50, 60 процентов годовых, причем нужно понимать, чем дешевле сайт, тем более жесточенна на него будет борьба и наоборот, если сайт и лот достаточно дорогой, вы, в принципе, можете получать хорошие условия. Конкретно в этом случае мы заплатили 245 тысяч рублей, Денежный поток, который заявлял продавец и который был загружен из систем контекстной рекламы – это, это 11150. Соответственно, доходность лота 45 – 45% годовых. То есть, представляем, мы инвестируем в то, что приносит деньги ежедневно, обновляется статистика каждый час, но доход вам начисляется ежедневно и потом в конце месяца приходит. Причем он приходит как в долларах с Google Adsense, так и, с Яндекс приходит в рублях. Опять же, если вы хотите понять больше, на чем зарабатывать такие сайты. У нас есть плейлист с подоходным сайтом. Можете посмотреть его, также приходите на вебинар, я в конце расскажу, дам ссылку, можно будет тоже записаться. Значит, какие здесь еще важные параметры? После того, как мы видим начальные цифры, нам нужно сделать декомпозицию. Она позволяет нам как минимум начать решать какую-то сложную задачу. То есть декомпозиция – это научный метод, который позволяет решить сложную задачу, решая мелкие задачи, из которых она состоит. Соответственно, мы видим, что этот сайт – это 381 статья, доход на каждого посетителя 30 копеек. То есть каждый человек зашел на сайт, мы получили с него 30 копеек. Это в среднем трафик на каждую статью 95 посетителей в месяц то есть написал статью 95 человек тебе пришло и согласитесь математика становится очень простой публикую статью 95 посетителей приходит каждый приносит 30 копеек и в принципе перемножив мы понимаем как начать изменять доход причем здесь достаточно интересно если вы посмотрите на статьи на этом сайте они написаны достаточно качественно они хорошо оформлены и у сайта есть док ценность то есть как раз в стоимости этих материалов, как мне кажется, есть ну, некий потенциал, который позволит нам его раскрыть и мы как раз решили запустить вот эту серию видео для того, чтобы показать, насколько сайты вообще, ну то есть не просто там, а вот я купил сайт, там 400% годовых сделал, да? а именно как это будет происходить в процессе, мы сами не знаем как это будет. То есть забегая вперед скажу, что после покупки доход этого сайта снизился, я расскажу, что мы собираемся с этим делать. Какие причины, возможно, этого были. Но ну, опять же, давайте обо всем порядку. Значит, результаты за первые 25 дней. Вот это у нас было. Так, где у нас тут. Сейчас. Так вот сделаем. Так вот. Значит, были результаты. И через 25 дней мы получили следующую картину. То есть, общий трафик посетителей в сутки он просел. Причем мы сейчас на данный момент отсвязываем с сезонной просадкой, то есть сейчас момент записи видео июль и это самый горячий месяц для путешествий, для отпусков и самый плохой для доходных сайтов, потому что… Мало кто хочет заниматься бизнесом, когда можно купаться. Соответственно, выручка взята за 25 последних дней, потому что мы всего владеем этим сайтом 25 дней и доходность проекта снизилась до 37%. То есть, если рассчитать, что было, мы считали 45, после того, как мы все настроили, все переключили на себя, с учетом просадки трафика доходность текущая упала до 37%. Но, опять же, это все очень сильно зависит. Значит, декомпозиция. Также мы ничего не писали. Пока мы видим то, что изменилась глубина вложенности, но, опять же, возможно, у нас просто недостаточно данных, и мы чуть позже сможем этот показатель еще замерить. Он значит то, что сколько один человек будет смотреть статей. То есть, если один девятнадцать, значит, он посмотрел одну статью, и еще там, там один из пяти посмотрел еще одну статью. Ну, условно, он... Чем больше глубина вложенности, тем больше человек посмотрит статей, тем больше он посмотрит рекламы, тем больше вероятность того, что он кликнет и, соответственно, мы как владельцы сайта будем зарабатывать. После настройки мы смогли увеличить доход, но, опять же, это не та цифра, которой стоит говорить, потому что... Он пока что увеличился незначительно, и в конце я расскажу, что мы еще планируем делать. Также задам вопрос, возможно, вы на этом сайте видите, или у вас есть идеи, как еще его можно монетизировать. Самое основное, за счет чего мы видим падение дохода, это падение трафика. То есть, после того, как сайт, с которым ничего не делали, но он вошел в лето, трафик у него просел. Соответственно, мы продолжаем им заниматься, и мы ожидаем, что с трафиком будет все в порядке. Соответственно, вот это цифры, скриншоты... С рекламного кабинета Google Adsense, соответственно, вот его доход. И с рекламного кабинета Яндекс, вот его доход. Я его перевел специально в рубли, хотя Google Adsense, он приходит в долларах. Вот как это выглядит. То есть мы видим то, что летом, ну, например, в той же в январе, в декабре и в марте, трафик этого сайта доходил 40 тысяч посетителей в месяц. Это, на самом деле, не такой большой показатель, потому что у нас есть проекты, в которых трафик 200 тысяч, 300 тысяч. И здесь мы ожидаем то, что из этого сайта мы сможем тоже вырастить проект, который сможет давать хорошую посещаемость и, соответственно, хороший доход. Потому что 10 тысяч – это та минимальная планка интереса для инвестора. То есть, если сайт приносит меньше скорее всего, им вообще нет смысла заниматься, потому что это сильно-сильно под развитие. Если сайт приносит больше 10 тысяч рублей, ты видишь в нем какую-то проблему, которую ты можешь решить, это самый интересный лот. Мы таким образом покупали сайты по личному росту и делали там за счет решения вот маленькой проблемы, стоимостью 15 тысяч рублей, мы делали плюс процентов на инвестиции в данном случае. Мы видим то, что летом трафик упал на 30%, и, соответственно, к сентябрю мы ожидаем, просто даже если мы ничего делать не будем, он вернется плюс 30% к тем инвестициям, которые мы уже сделали. Значит, что еще? Мы знаем, что у сайта проблемы с гуглом. Мы посмотрели фильтров, в принципе, видимых явных, которые можно отследить, их не было. У сайта, в принципе, никогда не было трафика из гугла, и весь трафик он был сосредоточен на нескольких статьях. То есть мы видим то, что... Большую часть трафика из этой поисковой системы этот сайт получает там, на 2-3, максимум 5 статей. Хорошо. значит Планы такие, то, что полечить Google. Ну, опять же расскажу, чем мы будем делать. Первое. Нам необходимо изменить сайт таким образом, чтобы трафик в Google стал как минимум 70-80% от трафика в Яндексе. То есть мы проработаем над ссылочной. То есть мы будем целенаправленно продвигать этот сайт в поисковой системе Google. И плюс исправим некоторые технические ошибки с неработающими скриптами, и плюс там есть ошибки с мобильной версией. Следующее – это контент, то есть мы планируем исправить контент таким образом, чтобы как минимум на каждую статью было 150-250 посетителей. Это нормальный показатель в месяц, это нормальный показатель для рынка, когда каждую твою статью читает минимум 150-200 человек, хотя я знаю то, что… Есть особо крутые копирайтеры, которые могут делать там и тысячи, но в целом, когда у тебя тысяча посетителей в месяц каждого документа. Но в целом, когда у тебя есть поточная проработка контента, когда у тебя есть редакторы на стороне, которые просто пишут самый обычный контент, ты можешь рассчитывать вот на эти цифры. То есть, опубликовал статью, 150 человек ее посмотрело, соответственно, 30 копеек каждого ты заработал, получается примерно, там, если не ошибаюсь, в районе 40-50 рублей с каждой статьи в месяц. И, соответственно, так получается инвестирование в статьи. Так, что еще? А, ну, соответственно, мы... я написал здесь много технических терминов, я не уверен, что имеет смысл их детально разбирать. То есть мы починим, сделаем ссылки между статьями, чтобы люди лучше читали. Мы оптимизируем статьи под разные типы запросов, оптимизируем сайт, то есть делаем так, чтобы он находился по большему количеству запросов, чем он находится сейчас. Мы посмотрим, каких слов не хватает э, в статьях и, естественно, допишем или добавим эти слова и начнем по чуть-чуть писать, потому что если на сайте появляется контент, это важно с точки зрения поисковой оптимизации. То есть, в принципе, эти все штуки можно решить при помощи аутсорсинга, при помощи удаленной команды. И в, э, в тренинге мы рассказываем каким образом все это делается. То есть как собрать команду для того, чтобы ну, человеку, который вообще не является технарем, этим вопросом можно было заниматься. Следующее ⁇ это монетизация. То есть мы видим то, что 30 копеек это тот низкий-нижний порог, который в принципе в этой теме нам интересен, потому что мы знаем то, что можно увеличить на 50-60 копеек с каждого посетителя за счет партнерских программ. То есть сейчас... Весь доход этого сайта складывается из дохода от контекстной рекламы. То есть мы используем рекламодателей, мы не предлагаем им купить рекламу, хотя можно просто написать тем рекламодателям, которые размещаются на других наших сайтах или на сайтах наших конкурентов. Соответственно, мы монетизируемся за счет партнерских программ, и сейчас нет монетизации Adblock трафика. То есть Adblock, если вы о нем знаете, значит, скорее всего, вы используете, он блокировщик рекламы напрочь вырезает весь контекст и, соответственно, сайт просто перестает зарабатывать этих посетителей. В некоторых случаях это доходит до 30% всего трафика, то есть достаточно большая, большое количество людей просто используют блокировщики. Для них мы тоже можем предлагать другие альтернативные блоки для того, чтобы они также видели ну, не агрессивную рекламу, там не контекстную, а более более скрытую, нативную, встроенную, органический сайт. Ну, такие, такой опыт есть. Но опять же, здесь вопрос это в том, что это мы хотим делать и посмотрим, что в итоге у нас получится. Какие ключевые, какие ключевые выводы по этому кейсу и стратегии можно сделать? Первое то, что стратегия доходный сайт имеет хороший запас доходности, и в принципе, она терпима к ошибкам. То есть, если ä, происходят какие-то. Форс-мажоры, все равно запас доходности, запас прочности остается достаточно интересным. Больше 30%, причем часть дохода получается в валюте, это очень неплохо. А второе, что мы всегда учитываем, то что один это очень плохое число. Один канал трафика из Яндекса, одна поисковая система, один способ монетизации, то есть когда один сайт, опять же, то есть когда вообще мой подход к этой стратегии, то что сайтов должно быть много, да, то есть они не один, потому что сайтом с какими-нибудь могут быть проблемы, и они, когда ты их решаешь, они не так быстро отзываются. То есть ты можешь проблему решить, и там пройдет там, месяц, прежде чем поисковая система, она сможет отреагировать на твои изменения, она учтет все твои действия. То есть она, стратегия достаточно инертная. Опять же, если ты ничего не делаешь, она может, этот сайт может быть там месяцами, даже годами приносить доход и, в принципе, с ним ничего не будет происходить. Просто ты будешь получать этот доход, потому что, опять же, повторюсь, это не бизнес, с которым ты заболел, вышел и все, перестало работать на следующий день. Нет, ты можешь купить проект, настроить монетизацию, отдать в управление, это, в принципе, будет работать. Соответственно, в идеале это наличие пула, в котором там либо доли в пуле, чем лучше, Но, опять же, если выбирая между купить один сайт, либо взять долю в пуле из там десятка сайтов, я бы выбрал второй просто, потому что ты, как минимум, будешь получать максимальную доходность на суперзвездах, тех сайтов, которые удается максимально круто поднять и раскачать, и, опять же, ты не будешь очень сильно терять, если вдруг какой-то сайт полностью вылетит. Но По опыту нашему, у меня из примерно 20 проектов, которые мы покупали, где-то 2 просто можно полностью похоронить. То есть, это проект, который мы покупали в самом начале, когда только начинали заниматься доходными сайтами, мы делали ошибки, мы рассчитывали на то что У них будет хороший потенциал роста, но в итоге либо не хватало внимания на эти сайты, либо там были ну, фундаментальные проблемы с контентом, которые полностью ну, лишали нас активы. Но при этом за счет того, что в целом сайтов было много и многие из них росли, мы получали среднюю очень высокую доходность, гораздо выше, если, чем если бы мы занимались только одним проектом. Так, с этим решили. Третье ⁇ это сильный потенциал роста. То есть, если мы исправляем проблему, мы сразу можем получить XY. То есть, мы покупаем сайт с проблемой, мы ее решаем, и мы можем там сделать x2 просто на капитал, на стоимость, на доход просто за счет того, что мы решили проблемы. И часто решение такой проблемы, себестоимость решения может там в пределах 10-20 тысяч рублей, особенно если какая-то техническая проблема, о которой мы знаем и о которой, возможно, не знал продавец, решение ее дает самый выгодный, самый классный рост. Я приводил в одном из примеров сайт «Конструктор успеха», когда мы, решая техническую проблему, там стоимостью 15 тысяч рублей, мы обеспечили этому сайту рост на протяжении там, больше года. То есть, сайт там имел если не ошибаюсь, 30 тысяч посетителей в неделю, и потом он начал расти, расти, расти, расти. Опять же, хорошо, значит, где что посмотреть? Мы планируем организацию пула по доходным сайтам, соответственно, если тема интересна, следите, подписывайтесь, следите за анонсами, будем рассказывать. Пока конкретных детальные не сообщаю, просто принципиально, если такой интерес у вас есть, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, насколько вам было бы интересно инвестировать с хорошей доходностью в IT-активы, то есть без привязки к месту, с хорошими параметрами, но при этом, чтобы мы взяли это все в управление, мы занимались этим развитием. Также в комментариях напишите. Значит, если видите, что эта тема прям прикольна для вас, и даже если вы не, инве... не айтишник, но в принципе понимаете, что все решает просто правильный выбор актива и наверное, недорогой команды да, удаленно, причем вы не платите зарплату, вы платите за конкретные действия, там, за статью, за техническую... решение технической задачи. У нас есть интенсив, переходите по ссылке, я написал ее на экране, плюс в описании также сделаю для того, чтобы вы... Могли кликнуть, перейти, приходите, послушайте, там разбираем, сколько можно зарабатывать на доходных сайтах, какие сайты стоит покупать, какие нет, разбираем еще кейсы, и, которые мы покупали. Проекты успешные, неуспешные. Отвечаем на вопросы. То есть, в целом, если стратегия вам интересно, хотите копнуть глубже, даже если вы пока не планируете самостоятельно этим заниматься, рекомендую просто в эту тему посмотреть. Там большую часть ответов вы для себя найдете. Значит, э, просьба. Также напишите в комментариях, э, какие вы для себя инсайты открыли. То есть, я для себя три вывода сделал. Записываю этот кейс э, вы их видите на экране. Возможно, вы для себя нашли что-то еще, о чем я забыл сказать. Также, если вы крутой айтишник и видите, что в наш план что-то не вошло по изменению сайта, также ну, будем благодарны, если вы напишите в комментах под этим видео, подписывайтесь, что там еще делают, колокольчики нажимают. В общем, если в принципе тема интересна, пишите, будем коммуницировать, общаться и будем делать новые выпуски, и будем держать вас в курсе, что дальше будет происходить с этим сайтом. Увидимся.